Приветствую подписчиков сообщества Мой Компьютер, у микрофона Хомиш И сегодня я вам предложу три варианта сборки ПК, актуальные на октябрь 2018 года Так сказать, максимально оптимальные варианты от базового до прогрессивного Ну и конечно же, если вам понравится данный видеоролик, что-то подобное мы будем эпизодически выпускать в рамках ПК-месяца Начнем с базового игрового ПК, средняя стоимость сборки которого составит примерно 600 долларов Так уж случилось, что за последние 2-3 недели, а то и за месяц, ситуация на рынке процессоров сильно изменилась И поэтому сейчас за стоимость, например, Pentium Gold G5500 можно приобрести Ryzen 3 1200, Что, конечно же, куда интереснее И именно эти два процессора станут базовым вариантом для нашей игровой сборки под Full HD настройки. Если вам нравятся красные, то естественно нужно брать Ryzen, но и пенек не сильно отстает. В играх на таком разрешении его более чем хватает. Конечно же меньше кэша и меньше ядер, но базовая частота выше и однопоточность интереснее. В случае же с материнкой, в пределах 80 долларов можно взять либо неплохую для Intel а B360, а по AMD, например, если хотите сэкономить A320 или же если будет денежки чуть больше То B350 А в качестве оперативки нам хватит Либо одной планки на 8 гигабайт Или же 2 по 4 Тут уже вопрос к тому как вы хотите собирать Но лично я бы выбрал две по 4 Ну и конечно же самую главную роль сыграет видеокарта И за 200 долларов бюджета Лучше чем RX 570 на 4 гигабайта Сейчас ничего не приобрести Nvidia в этих пределах может предложить Лишь 10500 Которая значительно слабее Ведь наша 570 Это практически то же самое Что и 1060 на 3 гига И особенно после снижения Цен на Polaris видеокарты Начиная от 550 И заканчивая 580 Эти AMD -шные карты стали куда Актуальней Ну и на оставшиеся чуть более 100 долларов Вы можете приобрести жесткий диск На 1 терабайт SSD -шку на 120 И корпус с блоком питания Примерно на 450 Ватт. В итоге в пределах 600 долларов получается такая вот сборка, что в рублях аналогично примерно 40 тысячам. Следующим идет оптимальный игровой ПК, которого вам должно хватить с запасом примерно на 3-4 года. Которого хватит и на 1440p, но более удачным будет все таки Full HD разрешение, где у вас ни в какой игре FPS не будет падать ниже 60. Денег нам потребуется примерно от 70 до 75 тысяч рублей, или же в долларах около 1000-1100. И эта самая разница получается именно из-за дефицита процессоров Intel Которые сейчас значительно дороже Аналогов от AMD В нашу основу я взял либо же Core i5-8400 Или же Ryzen 5 2600 который, конечно же интереснее Из-за 6 ядер 12 потоков А также большего кэша Но есть принципиальные люди, которые хотели бы себе Intel И именно поэтому синяя сборка будет примерно На 100 долларов дороже Ниже AMD аналог Материнская плата от Intel умещается только B360 потому что те, что повыше, стоят значительно дороже. А вот для Ryzen можно взять уже и B450 ку и даже та получится примерно долларов на 10 меньше. В качестве оперативки лучше взять две планки по 8 гигабайт. Но если вдруг у вас, допустим, осталось 2 по 4 старых, то можно сэкономить и просто купить две по 4 новых. А нашей игровой основой то есть видеокартой станет либо же RX 580 70 на 8 гигабайт Или же 6 гиговая 1060 В целом они примерно равны И в каких-то играх себя показывает Лучшее AMD решение Но в большинстве своем более оптимальное Все таки 1060 Плюс лишь в том что видеокарта красных Зачастую немного дешевле Еще примерно 100 долларов Потребуется на корпус С 550 ватным блоком А в качестве накопителя можно выбрать Либо 500 гиговую SSD шку или же двухтерабайтный жесткий. А можно в принципе и то и то вместе, вопрос лишь к вашему бюджету. И в итоге получается вполне себе оптимальный игровой ПК в пределах 75 тысяч рублей, которого хватит с запасом лет на 5. Не стоит забывать, что та же самая тысяча долларов еще 4 года назад равнялась всего-то 35 тысячам рублей. И поэтому такой вот оптимальный ПК это совсем недорого. И вот теперь мы подобрались к прогрессивному игровому ПК, которого хватит для 4К разрешения И в принципе примерно 50 кадров у вас будет стабильно во всех новинках Ну а если немножко подкрутить настройки, то будет и все 60 За такое удовольствие отдать придется примерно 120-130 тысяч рублей Или же около 1900 долларов и в качестве основы мы опять же получаем разрыв Здесь нужно остановиться либо же на Core i7-8700K Или же на седьмом Ryzen 2700X Где и то и то решение отличное Но если вы на компьютере планируете не только играть, а все же еще и работать То лучше остановиться на Ryzen И кстати говоря, в случае с материнкой также идет разрыв AMD-шную X470 можно приобрести дешевле, нежели Z390 от Intel, при том что и то и то решение является топовым. Оперативки нам вполне хватит 16 гигабайт, на сегодняшний день для игры большинства софта этого более чем достаточно, поэтому лучше выбрать меньше памяти, но выше частоту и наличие радиаторов, нежели бессмысленное количество. Тут нам потребуется в районе 200 долларов на две планки по 8 гигабайт с радиаторами на частоте в 3200 мегагерц. Это отличный вариант, но если вы планировали немного сэкономить, то можно взять и что-нибудь обычное на 2600 МГц. А вот игровой основой всего этого, то есть видеокарты выступит либо же GTX 1080 или же Vega 64. На сегодняшний день в большинстве играх они примерно аналогичны. Где-то себя чуть лучше показывает Vega, а где-то 1080 и их стоимость примерно равна. Плюс лишь в том, что у нас в СНГ Вегу можно найти дешевле и сейчас на нее много скидок. Но в целом, что то, что то решение отличное и для 4К разрешения при 50 кадрах обеих карт хватит. С головой На оставшиеся деньги стоит приобрести Хороший корпус с блоком питания Примерно на 700 ватт И в качестве накопителей Если брать совсем за глаза на эти самые лет 5 То нужна примерно терабайтная SSD-шка с 2-3 терабайтным жестким Только в таком случае Вместе с i7-8700K И Z390 материнкой 1080 видеокартой И таким вот большим объемом памяти Получаются те самые Почти 2000 долларов Или же 130 тысяч рублей Но если вы возьмете Ryzen Чуть сэкономите на материнке выбрав X370 и в качестве видюхи Выберете Vega 64 А в виде накопителя хватит 120 SSD шки и терабайтного жесткого Можно уложиться в 100 тысяч рублей Или же примерно 1500 долларов При том что на выходе Будет примерно та же Производительность Примерно таким получается прогрессивный игровой пк и тут всегда вопросы к тому кто будет себе подобное железо собирать и конечно же если вы планируете собрать компьютер то обязательно переходите в раздел товаров в сообществе мой компьютер где предложены различные варианты системных блоков конфигураторов под любую сумму денег и в случае чего вас всегда проконсультируют ну и конечно же если данное видео было вам полезно то ставьте лайки подписывайтесь на этот канал жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Удачи и до новых встреч!